Хотела показать яблочки какие. Урожай яблок нынче очень хороший. Вот тут у меня бегает на ну, чего-то, чего. Соседи дают. Ну просто очень много яблок. Что же с ними делать? Я уже и компот делала, и варенье варила. Сушить, сушить, сушить, но резать это очень трудоемко. Знаете, я такой кухонный гаджет приобрела Просто чудо какое-то Хочу вам показать Да и посоветовать Может быть <свистит> Может быть и вам тоже понравится Чего, чего вам вот тебе надо? Ну чего ты вот хочешь? Скажи Мой гость загостился Третий месяц, живет в деревне Все, загостился Загостился, яблочки один к одному Яблочки один к одному Сейчас я покажу вам свой кухонный гаджет, который я купила. И посмотрите пишу, на конструкцию довольно. яблоко чистки. Выглядит на удивление просто. Крепится как обычная старая мясорубка ручная, если вы помните, да? Здесь имеется такой фиксатор рычажок. Посмотрите, сейчас я зафиксирую. Вот посмотрите, я зафиксировала этим рычажком струбцину, которую двигает. Яблоко на эти острые-острые стерженечки одевается по центру яблока и начинается кру... и начинаем крутить таким образом. Просто я показываю пока без яблока, доходим вот до этого лезвия и начинается чистка шкурки. На удивление простая конструкция. Сейчас я вам покажу, как она работает в действии механизм почистки яблок сделал все из стали очень все прочное пришел мне этот кухонный гаджет да, интернет магазин э, называется Байт плюс вот так вот я вам дам ссылочку на этот интернет магазин вот так выглядит коробочка в которую мне пришла я яблоко чистка стоимость 820 рублей этого приспособления если вы берете 2 то цена будет 460 рублей то есть я взяла две штуки в подарок своей сестре сейчас я покажу как она действует в работе вот так нанизывается яблоко угу. И поехали Очень красивая корпоса. Снимается она. Чуть-чуть ага. вот. вот так получается яблоко уже очищенное. Просто. Вот такие колечки получаются. Это можно уже сейчас отправить на сушку.